приветствую всех из финляндии сегодня я хочу вам показать э, достаточно редкое у нас встречается даже в проектах такие вещи как усиление камина обычно у нас все усиления если пол по грунту ну или по плитам без разницы это сути никакой не меняет просто весь утеплитель до низа замещается на экструдированный то есть у нас идет обычный xps ой э, обычный белый пенопласт в общем и нужно его на экструдированный заменить в районе камина, то есть есть размеры. Но вот в данном случае очень интересно, и я считаю, это грамотно. Можно использовать везде. Конечно, это больше времени займет. Но если вы делаете там для себя или, или вам это делают, да, вы можете попросить, чтобы вам сделали таким образом. Ну, естественно, вам придется немножко заплатить, потому что это займет больше времени для того чтобы это выполнить смотрите идея в том что заключается точнее эта идея что у нас как правило идет под камин там метр на метр двадцать примерно такой формат усиления мы просто вырезаем сабельной пилой прям поверх после того как все растелили уложили все слои отмечаем где вырезаем полностью Вытаскиваем этот пенопласт и замещаем его на экструдированный пенополистирол Потому что у него плотность и теплопередача ну, лучше Замещаем минус 50 миллиметров То есть последний слой полтинника мы не ставим совершенно в, этот, в этом месте мы делаем усиление из арматуры Там восьмерка, наверное, у нас арматура вот, с, примерно ячейка там, 10 на 10 такую отдельную делаем и сверху уже идет просто ну, обычная сетка, как, как везде проходит но вот в этом случае именно как раз таки нужно было вырезать до конца, до низа разобрать и увести еще дальше чтобы перекрыть, ну скажем по 10 там, по 20 сантиметров перекрыть э, дальше это вообще отличная идея хорошая, потому что мостик холода ну как бы он более такой будет сложный то есть эффективность и качество мне кажется на мой взгляд намного выше под перегородки у нас нет таких требований у нас есть требования просто вырезать по прямому и заместить его обычный пенопласт заместить на экструдированный опять же потому что там ну либо это будет несущая перегородка либо это будет ну, Перегородка для жесткости. То есть их крепим, как правило, на уже анкерные болты. Поэтому там должен быть, ну, должно быть усиление. Вот, вот под камин. То же самое у нас. В принципе, я нигде не встречал, чтобы было, вот кроме этого проекта. Где именно прям в проекте указано, что нужно завести первый слой дальше. Потом накрыть простым. то есть уменьшается отверстие и так собирается до конца то есть все это пропенивается на каждом по периметру то есть можете воспользоваться таким вариантом а на этом я хочу закончить данное видео, пожелать всем удачи и до новых встреч